Бывают проблемы, ну, потому что ну, у нас общество так устроено, наверное, тяжело раскачать, пока ты не, им не покажешь, что может быть успех. И в последнее время нам в татарском районе это удается. То есть люди начали больше проявлять инициатив, больше участвуют в конкурсах, получают поддержку своих инициатив, соответственно, их реализуют. И вот чтобы усилить этот момент, и сделать еще больше в своем районе, мы как раз и приехали сюда для того, чтобы вот, ну, поучиться, как, как дальше. Очень много новых форм, методов, приемов, каких-то изюминок, даже нюансов, на которые ты ранее не обращал внимания в своей работе, а здесь тебе показали, что это очень важно. И ты должен делать на этом акценты. Это а, тоже слагаемое успеха твоей работы. Вот. И самое главное э, э, для себя, вот как для тренера, э, что я на себе прочувствовала это Как говорят, ты мне расскажи, я узнаю, покажи, я запомню, дай попробовать, я научусь И вот э, нам дали попробовать, и я считаю, что многие инструменты, ну вот они как-то по-другому заиграли